С наступлением теплой погоды многие начинают задумываться о благоустройстве своих квартир, домов и дач. Специалисты строительного управления напоминают, планируя любые строительные работы или перестройки, важно помнить о регламентирующем эту сферу законодательства и правилах, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы преображение жилища или прилегающей к нему территории было безопасным и легальным. Если вам принадлежит квартира в многоэтажном доме, в строительном управлении необходимо обращаться во всех случаях, когда запланирована какая-либо перепланировка, в том числе остекленение лоджии. Проведение некоторых видов работ нужно согласовать соседями. Если речь о ненесущих перегородках, перестановках их местами, или сносах, или там постройка новых каких-то, то в этом случае необходимо делать, это называется, прощенная карта реновации квартиры. Если идет речь о каких-то строительных работах с затрагиванием несущей стены, то это уже полноценный технический проект, в котором нужно собрать две трети подписи всех жильцов дома, да, так как несущая стена является общим имуществом. Владельцы частных домов и земельных участков, в свою очередь, должны учитывать, что соответствующую документацию необходимо подготовить не только для постройки новых или перестройки имеющихся зданий, но и при прокладке новых инженерных сетей. В таких случаях не стоит забывать о том, что у каждого инженерного строения есть защитная полоса, которую в дальнейшем нельзя будет застраивать. Когда строительство или прокладка инженерных сетей запланировано недалеко от границы участка и соседних объектов недвижимости, то начала работ необходимо также получить согласие их владельцев. Планируя строительство нового объекта, необходимо Учитывает также территориальное планирование Даугупилса. В нем оговорено, какая застройка допустима в конкретном месте города. Подробные консультации по всем вопросам, связанным с застройкой и перестройкой объектов в черте города, можно получить в Даугупилском строительном управлении. Специалисты пояснят, какие именно документы необходимо подготовить в вашем случае, и каким образом это можно сделать. А также помогут выяснить, какие работы можно или нельзя проводить на интересующем вас земельном участке, даже если вы не являетесь владельцем, а, например, рассматриваете возможность его приобретения. Ну, я очень Прежде чем человек что-то начнет делать, пожалуйста, чтобы попрощался или звонил в специалистам, или руководителю Бувалду, или главному архитектору, или инспектору, за получением консультации. Лучше переспросить лишний раз, чем потом потратить деньги и э, ну, быть бессильным, реализовать свою, так скажем, узаконить свои ну, уважения. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубевской городской думы.